Ну а прежде чем продолжится видео, хотел бы сказать то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Призовой фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Йоу! Да твою мать, что ж такое-то? Ладно, попробуем еще раз. Что же, ребят, всем привет, с вами Вархаммер и добро пожаловать на восьмой этап Лиги ПКТ Дивизион Б. Что же, начинаем мы, как обычно, с нашей всеми любимой квалификацией собственно начнем даже ну пока я еду первый свой быстрый круг который ну скажу сразу закосячу немного начнем с того то что этап вывелся достаточно интересным по ходу видео вы увидите это очень впервые пошёл. наверное за последние несколько этапов я готовился к нему потому что мне я проехал гран-при саботами полностью чтобы понять что по стратегии как в принципе ехать на том этапе на котором я ехал потому что он был своеобразным поскольку я не сильно привык на самом деле к тому что у машины есть большой оверстир Банальный пример то, что в первом повороте и в Коупсе, если очень сильно повернуть руль, то тебя банально засбиналит. Как бы это смешно, конечно же, не звучало. Поэтому надо было привыкнуть к тому, что машина управляет своеобразно, но зато как раз-таки на высоких скоростях, в том же уже третьем секторе, после обратной прямой в повороте, машина чувствуется очень и очень стабильно. Вот, а гонки, конечно же, будут, опять же, не соединены. Дивизион А, дивизион чтобы не делать 30-минутный ролик. Вот, хотя напишите в комментариях, стоит ли может быть все-таки вам понравятся 30-минутные ролики, а то есть 40-минутные. Ну, хотя да, 40 минут это уже будет перебор. Ладно, возвращаемся к квалификации. Первый свой быстрый круг я очень сильно запорол. В основном косяки были во втором секторе. В особенности тот же Коус, Мэгд, Третий сектор еще более менее получился. Первый, ну, так. Так себе, короче, сойдет для первого раза. Вторая попытка, она же для меня стала, к сожалению, и последней. Там будет небольшая часть той третьей попытки, которую я пытался улучшить еще время со второй, но, к сожалению, не получилось. Собственно, сразу же начинаю улучшать уже на торможении в третьем повороте сразу же полторы десятых я привожу по отношению к своему лучшему кругу, выхожу на первую прямую с дрессом уже отыгрываю от своего того времени. Почти три десятых лишь с одного первого сектора. И я знаю, что я могу еще найти кучу просто времени во втором секторе. Но, начиная его уже не очень хорошо, я захожу в шестой поворот в Брукленд очень-очень широко. И на этом теряю, кстати, одну десятую примерно. Но все равно я улучшаю по отношению к своему прошлому кругу уже на четыре десятых. Самое главное теперь это время довести и довести его как можно Хорошо, потому что, ну, впереди идет достаточно сложная секция в плане срезок, потому что и Мегасибегатс можно как раз-таки легко срезать и при этом, соответственно, запоросе очень хороший круг. Но я более-менее на сейвах проезжаю данную связку, теряю даже по отношению к своему прошлому кругу одну десятую, но три десятых я везу и это в принципе неплохо. осталось пройти лишь третий сектор, важный поворот после Хангерстрейта, который я прохожу в принципе неплохо, чуть-чуть даже отыгрываю и последнее. Связка поворотов Клаб, которая нас выводит на старт финиш, что прямую, более-менее чуть-чуть лучше разогнался. И, в принципе, неплохой круг для себя поставил, так, но, так конечно, можно лучше, и лучше, можно лучше. еще найти спокойно две три десятых от этого времени да я забыл что 30 я не стал вставлять чтобы не удлинять хронометраж просто банально запорол круг во втором секторе ну а мы переходим к самому старту тоже газ на красные огни я очень хорошо стартую по отношению к Твайлоту проебака начинает на разгоне также ошибаться и этим я пользуюсь тут же прохожу и Твайлота, и проебаку Блин, и причем достаточно делал? смешно смотрелось со стороны гризена. как я немного так раскидал мерседесы но благо без каких-либо там критичных повреждений для ребят, потому что ну тоже не очень хорошо получилось. Но опять же, в первом повороте я не мог еще сильнее повернуть то потому что меня банально бы просто развернуло. Из-за особенностей сетапа. Короче, Но мог тем временем биткоута. я уже на первую позицию. Гринден выходит я позади меня уже на биткоу вторую. Биткоу, то есть место теряют сразу по две позиции. Что же, в принципе, для меня это неплохо. Сразу же пытаюсь оторваться от позади идущей группы, потому что мне не хочется, чтобы кто-то из позади идущих получал от меня ДРС, так что мне надо. До третьего круга успеть отрываться на эту одну секунду, и благо даже у меня получается от Гридана уже отрываться на шесть десятых по качанию первого круга, но, к сожалению, к самому третьему кругу я не успею уехать от Гридена, он будет за мной держаться, и да, мне даже это начало напоминать Испанию, потому что... Ситуация, по сути, такая же. Мне самое главное было оторваться от позади идущих, не давать им ТРС КЛО. Во втором кругу я ловлю свое первое предупреждение за то, что я выехал очень широко в последнем повороте после Хангер Стрейта. Но это пока, пока что первое предупреждение, соответственно, мы едем дальше. Собственно, как я и говорил, третий круг начинается, гридн в четырех десятах, Соответственно, я, в теории, буду под атаками находиться уже на первой прямой после советской поворотов арена что мы, собственно, сейчас и проходим. Торможение перед четвертым поворотом. Немножко даже ошибаюсь на торможении. Прохожу четвертый поворот по заветам великого Тирел Лимитлоса, который завещал нам то, что мы свечимся до первой передачи для того, чтобы еще лучше закрутить машину в поворот, что у меня, в принципе, получается. Ну и, конечно же, да, Гриндон догоняет меня под конец прямой за счет ДРСа, но потом, похоже, совершает где-то ошибку на втором секторе, потому что я начинаю разум от него отъезжать. И, скорее всего, это была ошибка как раз-таки в Лафсилде. Соответственно, я начинаю как раз делать тот самый нужный мне отрыв в одну секунду. Уже почти мы подъезжаем к Мэггтс Бэггтс, проходим Коупс и уже одна секунда. Все, я оторвался от преследователей, выбил их из своего ДРС. Теперь пущай, они разбираются друг с другом и теряют на этом время. Поскольку, чем дольше они будут друг с другом водиться, тем лучше же, опять же, для меня. По окончанию третьего круга у меня установился отрыв в полторы секунды до проебаки. Кстати, только сейчас на записи заметил, то, что Гридн заезжал в боксы, похоже... В борьбе он где-то словил повреждение этим антикрылова, иначе я не знаю для чего он заезжал. Но мы тем временем едем дальше, я вижу то, что мерседесы рядом друг с другом едут, но это мерседесы, они могут подчистить на командную стратегию, то есть может быть Твайлайт как раз таки пропустит проебака, чтобы Твайлайт смог меня догнать, поскольку по темпу в принципе Твайлайт был чуть быстрее даже проебаки, ну по крайней мере я это говорю по ходу гонки, что я именно видел. Две секунды уже у меня отрыв, и я думаю, что надо теперь пытаться как-то его сохранить и пытаться не пустить Твайлайта как можно близко к себе. На пятом кругу потихоньку Твайлайт начинает меня догонять и оторваться от своего уже напарника проебаки. В принципе, меня это более-менее устраивало, то, что Твайлайт хотя бы один, может быть, до меня доедет. Но, но, благо, заходя чуть вперед, мне удалось сохранить между нами расстояние в полторы секунды до пидстопов, то есть... Да, я там где-то ошибался, как вот сейчас на пятом кругу, выходя на обратную прямую Hangar но за счет кнопки более-менее отыгрывал это вот то, что проигрывал в, на выходе из Maggot's Дальше, в принципе, это более-менее продолжалось, то есть мы, в принципе, отрыв не особо там увеличивался или бы уменьшался. Ну, может быть, даже иногда увеличивался, но самое главное, что он не уменьшался до одной секунды, что было для нас самое именно главное. На девятом кругу я думаю то, что все. Пора делать свой пистофф, переходить на медиумы и ехать до конца. В Англии у нас используются самые жесткие типы резины, у нас софт это C3, который является некоторых тракторах даже хардом, вот и соответственно здесь резина живет, ну просто очень долго. Банально на том же хардении ну, стартовать, не Мерседесов до финиша, но к сожалению правила это запрещают делать, хотя вот, было бы неплохо стартанул на одном типа резине, как в 2005 году и едешь до конца горки. Ладно, сделал свой песок, перешел на Medium, пытался сделать этоткий андеркат по отношению к Mercedes, потому что я понимал то, что в теории я должен буду отыграть некоторое количество секунд по отношению к тому же Twilight, который как раз выезжает из боксов, проебака заедет только на 11 кругу, следовательно, потерять еще больше времени, что мне идет на руку. Конечно, для меня теперь стало главной проблемой то, что я выехал в небольшом относительном трафике, в данный момент передумал ей куда на макларене и я явно еду быстрее за счет того, что все-таки свежая резина и мне надо как можно быстрее его пройти и не потерять за ним время. Он зачем-то начинает защищаться на прямой перед Бруклендом, хотя я даже не стал бы его атаковать, потому что я потрачу кучу, кучу ресурсов и при этом только максимум с ним смогу поравняться и это только даже наоборот мне будет во вред, то что я потеряю кучу времени. После Лафилда я пытаюсь тут же атаковать перед Колпсом, его уже почти поравнялись, но я решаю приотпустить, потому что понимаю то, что ну, бок о бок проходить плохая затея, я могу выйти очень широко и поэтому это мне только еще опять же будет во вред. Я просто жду хангер стрейта и соответственно буду там атаковать. Собственно Куда даже ошибается на выходе из макс Бэгкетс я очень близко к нему выезжаю ну и соответственно без проблем обхожу и занимаю, так сказать, свою позицию. Теперь для меня самое главное, что Твайлот потерял то же самое время, что я потерял за Куда потому что Twilight смог догнать меня и между нами было там секунда и одна десятая ну и потихоньку я начинал уже снова возвращать тот разрыв который был Сколько они бок о бок начинают бороться в Брукленде и в Лафелд вместе заезжают но передо мной теперь возникает Байер которого надо теперь также обойти быстро поскольку я не хочу терять время благо опять же между мной и там было 2 секунды в Клабе я догоняю Байера очень плохо он заходит в поворот и думаю, где буду атаковать. Думаю, даже на старт с финишной прямой атаковать перед первым поворотом, но решаю то, что это будет слишком рискованно, зная особенности своего, опять же, сетапа. Меня просто может развернуть, если я резко поверну руль. Поэтому я решаю то, что ладно, хер бы с тобой. Подождем мы при первой прямой с ДРС, там я тебе гарантированно обойду и начну пытаться опять сделать тот же самое отрыв, что был до того, как у нас ну, пошли пистопы. Там. Ну и, собственно, да, БР очень плохо выходит с поворота, даже, по сути, не сопротивляется. Без проблем я его обхожу и уже в Брукленде я выхожу вперед на третью позицию. Передо мной два гонщика, которые еще тоже не заезжали. И, соответственно, тем самым я математически выхожу на первую обратно позицию. Ну, позади самое главное, чтобы Твайлот потерял, опять же, время по отношению ко мне. Ну и что же, после того, как всех мы обошли с Твайлотом, между нами стала секунда и шесть десятых. Тот же самый разрыв, что был еще до пидстопа. В принципе, неплохо, но на 16 кругу, в начале 16 круга, я ловлю второе предупреждение, и теперь мне надо быть крайне-крайне осторожным, чтобы не получить последнее третье предупреждение и не получить те самые заветные 3 секунды. По идее, в этой ситуации должен чуть помедленнее ехать, но я только лишь притопил, и без проблем начинаю уже отрываться от Твайлата и в конце 17 круга Твайлат получает 3 секунды. Между нами и так почти 2 секунды разрыва, Соответственно, в принципе, мне ничего не угрожает. К 18 кругу, конечно, твой приблизился. Я там немного накосячил на этом кругу. Ну и также у нас уезжает машина безопасности. И вот, черт подери, эта машина безопасности это, блин, нечто. Потому что она мне могла как раз очень и очень сильно помешать. Доезжая, естественно, в боксы за свежим софтом. Передо мной после боксов едет Аксоид, который заезжал относительно недавно на стратегии медиум софт в но сок у него будет <связываем> все таки поизношнее нежели у меня на 2-м кругу у нас дается рестарт и аксоид у нас уезжает например на колесах в стенку аксоид. к сожалению у него произошли проблемы с рулем он у него залагал неприятная вещь я вам хочу сказать конечно же особенно в его ситуации в принципе если бы он пустил меня Твайлота Гридона он мог бы пытаться удержаться за нами и отъехать от позади идущей группы пилотов и пытаться минимизировать свой 6-секундный штраф Вот, но, к сожалению, так пошла ДРС у гонка На 24 у нас разрешается вновь использовать ДРС И я, к сожалению, к этому кругу не успел уехать от твайлота Но Твайлет в свое время успел ну, отъехать прошу. от Гридена И, соответственно, мне уважал только Твайлет, у которого, опять же, 3 секунды Соответственно, мне до финиша теперь надо за ним только лишь удержаться и всего Ну и, собственно, то, что я и пытаюсь сделать Я просто начинаю ехать за ним Помню то, что у меня есть уже два предупреждения и самое главное словить еще третье, чтобы ну как бы не отдать свою первую позицию Твайлот. И собственно вот, момент X последний 26 круг гонки я продолжаю последовать близко так к нам уже потихоньку начинал подъезжать Гриден, он был конечно в 8-9 десятых, но все-таки в ДРС. -е. и в теории он мог бы попытаться как-то рискнуть на последнем кругу и атаковать меня и поэтому я понимал это все и пытался как раз держаться близко к Твайлоту, чтобы не дать Гридину никакой, в принципе, возможности для этого, потому что мне не хочется, опять же, терять свою чертову первую позицию. В принципе, неплохо держусь за Твайлотом, он пытается, конечно, всячески от меня уехать, но у него, благо, ничего не получается. По темпу мы, в принципе, были плюс-минус с ним равны во время гонки, так что далеко от меня бы он бы не уехал, потому что все-таки у меня еще был ДРС, все, что я потеряю в поворотах, я могу как раз-таки восполнить на прямой. Ну и что же, Мэггетс Бэггетс мы прошли, остается Хангар Straight, остается Вейл и остается лишь Клаб. Все эти повороты в принципе не обгонные, я даже начинаю на Хангар Straight приближаться к Твайлоту, чтобы как раз таки уехать подальше от Гридена. Атаковать Твайлота я не стал бы, потому что ну, смысл, у него 3 секунды штрафа. Да, конечно, математически я приезжаю вторым, но из-за штрафа все-таки Твайлота я приезжаю первым. Ну и если бы не сейфтикар, конечно, было бы все намного лучше, но все-таки первое а место. Сюда! Ууу! Yes! Yes! Ува! Да. Это было напряженная, конечно, гонка. Достаточно неплохо да, прошел да. для меня гран-при, удалось на старте сразу завоевать Самое первую главное, позицию и, и по сути удержать не ее не почти часа, до конца. Секунды. гонки. Просто да, технически Твайлайт приехал первым, секунды, но есть все, а опять же штрафы. Как-то так не оно не получилось, делал. собственно, сидите также это, еще это, чуть это позже хорошо, уже серию А-Дивизиона, где тоже было достаточно интересно Шо, и а теперь... драматично. На этом все. С вами был Вархаммер. Не забывайте про записку ВКонтакте, который я... в я... первой ссылке в описании. И пока-пока, типа, пока, и удачи вам! после.